Всем привет! Смотрите, как получить доступ к ВКонтакте, Одноклассникам, поиску Яндекс, Яндекс Почте, Почте mail.ru, Яндекс картам Яндекс Диску, Яндекс Деньгам, ответам mail.ru, а также мессенджерам Вичат, Имо, Лайн и прочим приложениям, заблокированным мобильными операторами Киевстар, МТС, Life Украины или Роскомнадзором России. Это видео поможет разблокировать сайты и сервисы на смартфонах или планшетах под управлением Android или iOS. В предыдущем видеоролике мы рассмотрели то, как обойти блокировку сайтов на компьютере. Ссылка на него есть в описании. Чтобы получить доступ к заблокированному контенту, которым вы пользуетесь через приложение, установленное из Play Market или App Store, можно использовать VPN-приложения. Их много. Рассмотрим несколько самых популярных. Я рассмотрю их на своем Android устройстве, но данное приложение доступны также и для устройств на iOS и работают они аналогичным образом. Для этого переходим в Play Market. Вводим в строке поиска VPN. Пропускаем рекламу первые две строки и протестируем два первых приложения из списка в маркете. Это Turbo VPN и VPN Master. Они уже установлены на моем смартфоне, поэтому я перехожу непосредственно к ним. Откроем одно из заблокированных приложений и убедимся в том, что оно заблокировано. Например, Яндекс. Вводим, например, Hetman Software и видим, что поиск не работает. Теперь запускаем Turbo VPN. Нажимаем на кнопки с морковкой и ждем соединения. После этого возвращаемся к нашему Яндексу. Обновить. Как видим, поиск работает и сайты открываются. То же мы увидим, если откроем другие приложения. Теперь протестируем VPN Master. Предварительно отключив Turbo VPN. Отключаем Turbo VPN. Запускаем VPN Master. Для активации приложения нажимаем на Вперед и ожидаем подключения к VPN. Подключено. Откроем одно из заблокированных приложений. Например, ВКонтакте. Как видим, все работает. Еще одно. Ответы mail.ru. Доступ есть. Повторюсь, что данное приложение доступны также и для устройств на iOS. И работают они аналогичным образом. Используя VPN, вы можете получить доступ ко всем приложениям заблокированных ресурсов. Это ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Яндекс Почта, почта mail.ru. Яндекс карты, Яндекс диск, Яндекс деньги, ответы и многие другие. Но если вы такими приложениями не пользуетесь, а пользуетесь ресурсами, которые заблокированы через веб-интерфейс, попросту говоря, через браузер, то кроме описанного способа для вас будет также актуален еще один. Я имею в виду использование браузера, который поддерживает прокси-сервера. Например, наверное, самый популярный Tor браузер. Или браузер со встроенным VPN, как Opera Mini. Оба браузера также доступны для Android и iOS и их можно загрузить с Play Market или App Store. Дополнительных настроек они не требуют. Достаточно просто ввести в строке поиска нужный запрос или адрес и заблокированный ресурс загрузится. На этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях.